Всем привет! 33-летний ведущий Никита Добрынин на своей инстаграм-странице опубликовал трогательный снимок со своей любимой будущей мамой. Экс-холостяк стоит на коленях перед беременной супругой и целует ее живот. «Наша огромная радость и маленькое чудо», написал Добрынин под этим чудесным фото. Как оказалось, сейчас Даша Квиткова на четвертом месяце беременности. Об этом девушка рассказала на своей странице. Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь. В комментариях будущих родителей засыпали поздравлениями фанаты, коллеги, друзья и родные. Какое счастье! Поздравляю! Вы будете прекрасными родителями! О боже, это прекрасно! Пусть ваша семья будет самой счастливой!